Здравствуйте, с вами Петров Александр и канал Сады Вселенной. Сегодня мы поговорим про каштан. Про пятна на каштане, которые видел, наверное, каждый из вас. Кто-то знает, что это, но не знает, как бороться. Кто-то и не знает, почему это возникает. На самом деле, все достаточно просто. Основной неприятностью здесь является каштановый минер. Или каштановый минирующая моль, или ахридский минер по местности Ахрид назван. Это бабочка, которая откладывает яйцо на листья каштана примерно в конце мая после цветения каштана идет откладка яиц, вылупляется гусеница, червячок и э, внедряется внутрь листа и выедает лист между верхней и нижней кожицей такое повреждение называется минирование и вот это вот поэтому называется минирующая моль или каштановая минирующая моль, каштановый минер а вот такое повреждение, когда верхняя и нижняя кожица листа остаются нетронутыми, а между ними вся паренхима листа, вся внутренняя часть листа выедена вот в этом месте вместе этого пятна. называется мина. и вот такое минирование, оно чем больше личинок, тем больше вот этого минирования на листьях. к нему присоединяется потом болезнь бурая пятнистость, которая добивает лист, листья теряют всякую декоративность, становятся совершенно некрасивыми и каштан уже не смотрится возникла это напасть относительно недавно в 2003 году впервые говорят было зафиксировано в калининградской области в 2004 уже оказалось в москве в советское время и в постсоветское в да, 80-е 90-е годы каштаны везде росли из каштанов ни один не поражался все было хорошо сейчас Практически ни одного целого каштана, ни в Москве, ни в Подмосковье, ни в других регионах, включая там э, самые различные и европейскую территорию России, и азиатскую и так далее. Все везде это есть. Бабочка, ахридский минер, каштановый минер. Интенсивно летает, летает на большие расстояния Находит каштан, откладывает яйца У нас существует в двух поколениях Первое поколение откладывает яйца в районе 20-30 чисел мая В средней полосе России, в Подмосковье А вот те гусенички, которые окуклились, превращаются в бабочек Позже, они уже в июле вредят повторно, То есть снова откладывают яйца и снова каштаны заражаются, поражаются если там на них что-то еще осталось К сожалению И вот бороться с этим кредитером не очень легко Потому что он находится внутри листа И поэтому контактные препараты и кишечные препараты Работают только по взрослому насекомому То есть саму бабочку Пока она там еще не отложила яйца занимается этим делом Можно уничтожить контактными препаратами Фуфанон, Актелик Карбофос и прочее, да? искра, фитоверм, это все можно использовать. Я обычно, если я работаю контактными препаратами, говорю так, одна обработка непосредственно перед цветением каштана, ну, например, в районе 10-15 мая в средней полосе, когда еще цветки не раскрылись, когда они в бутонах. В этот момент мы уничтожаем взрослую насекомую бабочку, и следующие минимум две обработки идут сразу после цветения каштана. В цветение не прыскаем средствами от вредителей, чтобы не потравить опылителей пчел, шмелей и других насекомых, которые используют нектар и поясу каштана. Как только каштан отцвел, или если у вас молодое растение, не цветущее, можно прыскать повторно. Большую часть взрослых насекомых этим вы уничтожите, и ваш каштан будет более чистым. Но гораздо надежнее использовать для борьбы с каштановым минером системные препараты. Это препараты, которые впитаются в лист и сделают его на пару недель ядовитым для вредителя. Причем, если здесь контактными препаратами нужны достаточно четкие сроки перед цветением, сразу после цветения и еще через неделю повторить, то системными препаратами Актора, Танрек, Конфидор, Зубр – Искра золотая и другие препараты, которые впитываются внутрь, их можно использовать, и даже если вы опоздали с обработкой. То есть начало, середина, конец июня, начало июля, все это можно использовать, обрабатывать. Насекомые, которые находятся внутри, питаясь обработанными листьями, погибают. И пятна не развиваются. Но, ну, естественно, если вы это сделаете сразу после цветения каштана, когда идет только откладка яиц или внедрение гусениц, то это будет самое оптимальное. Я обычно говорю, конец мая. Вот в конце мая обработали каштан. а Акторой по инструкции или другими системными препаратами. И желательно добавить в этот рабочий раствор препарат от болезней. В данном случае либо топаз, либо скор, либо фитоловин либо фарма-йод, ну, топаз скор достаточно надежный. Они химия, я их не очень люблю, но поскольку каштан несъедобное для нас растение, плодов с него мы не едим, соответственно, можно воспользоваться и химическими средствами. И октора, и топаз в данном случае по инструкции в один опрыскиватель можно залить, обработать. Через две недели Повторить и у того и у другого препарата период защитного действия 2 недели. Условно 1 июня сделали 15 июня. Затем можно сделать перерыв примерно в месяц, пока идет новое поколение этой бабочки, оно будет только в июле, а может быть даже в середине или в конце июля. И вот с середины июля есть смысл еще сделать две обработки. Даже если вы обработали свой каштан от первого поколения минирующей моли, Второе поколение минирующие моли, ахридского минера, может прилететь от соседей, а то и от соседей соседей. Летят на десятки и сотни метров, а то и на километры эти бабочки. Поэтому не думайте, что вы весной, в конце мая, начале июня обработали, и больше уже можно не прыскать. Лучше обработать в середине, в конце июля еще два раза. Тоже лучше с препаратами и от вредителей, и от болезней в баковой смеси. И тогда ваши каштаны будут чистые, Почему нельзя прыскать системными до цветения? Я уже про это говорил, потому что они делают ядовитыми не только листья, но и бутоны, цветки, нектар, пыльцу. Поэтому по каштану, второй танрек, конфидор и другими системными препаратами перед цветением не прыскаем, чтобы не потравить опылить. Сразу после цветения обрабатываем этими системными препаратами. Если каштан не цвел, то в любой момент. В районе конца мая, в средней полосе. На югах чуть пораньше, на недельку-полторы пораньше. Если так сделать, то каштаны будут чистые, красивые и здоровые. Собственно, вот на этом и все. С вами был Петров Александр и канал Сады Вселенной. Всего доброго.